Кто ты? Постоянный собиратель идей или человек, который превращает их в реальность? Вспомни о всех идеях, которые были у тебя в жизни. Сколько из них ты реализовал? Ты ищешь мотивации. Я тебе расскажу, как оно на самом деле. Мотивация приходит после мощных действий. Ты ждешь решительности. Решительность тоже приходит после неких действий. Ты ждешь подходящий момент. Он тоже стоит за определенными действиями. Ты до сих пор считаешь, что недостаточно знаешь. Тебе надо еще чему-то поучиться, каким-то знаниям. Если ты до сих пор не там, где ты хотел бы быть, то ты должен научиться извлекать пользу из тех знаний, которые ты впитываешь в себя. Ты думал когда-нибудь о том, что скорость принятия решения решает многое. Большинство действий, которые ты так боишься, они не требуют годовой подготовки, особенных навыков. Просто действуй и иди дальше, шаг за шагом реализовывая свои навыки. Жизненный стереотип, что необдуманное действие – это риск. А ты задумывался о том, какие последствия у бездействия, какая цена бездействия. Оно постепенно заполняет тебя и разрушает тебя изнутри. В глубине ты знаешь, что ты просто трус, и ты никогда не пробовал действовать в сторону своей мечты. Действие чаще всего намного проще планирования. Когда у тебя есть выбор между А и Б, чаще всего оба пути могут сработать, и ты будешь дальше, чем тот человек, который до сих пор взвешивает А против Б множество раз. Задай себе вопрос. Ты человек, который думает, как бы скорее прожить рабочую неделю и бессмысленно просрать свои выходные. Или ты человек, который думает, что в этих выходных у меня еще 48 часов, чтобы реализовывать свои мечты и строить свою империю. Либо ты говоришь, я просто не знаю, что делать, что делать с моей жизнью. Тогда возьми для начала и поработай над своим здоровьем. Займись спортом, начни правильно питаться, учи языки. Будь с каждым днем лучше, чем вчера. Нет ни одного человека в истории, который сказал бы, «Больше всего я жалею о том, что последние 10 лет я правильно питался или занимался спортом, либо работал над своим развитием». Начни свой путь с этих шагов. Да, это грязный, сложный путь. Ты идешь и учишься по жизни. Только практика покажет тебе все твои недочеты. Над чем тебе нужно еще работать? Только в пути ты узнаешь, какие вопросы задавать. Если ты сейчас сидишь и хочешь со мной поспорить, это внутри тебя вибрирует твой примитивный мозг, который хочет продолжать просто те же самые действия, который не хочет меняться, который тебе сейчас наводит на мысли, нет, тебе это не подходит, ты перфекционист. Ты должен быть уверенным на 100%, что будет положительный результат. Но эту гарантию тебе никто не даст. Ты должен играть в игру низких вероятностей. Брать риски с такой частотой, что не будет гарантированного результата. Только так происходит путь предпринимательства. Только так делаются самые большие вещи, самые сложные вещи в мире. Это как своеобразная игра, она затягивает. Или ты боишься стресса от действия, боишься нарушить свой баланс, хочешь жить более спокойную жизнь. На самом деле стресс происходит не от действия. Самый большой стресс происходит от бездействия. В ситуациях, в которых подсознание знает, что надо делать. Ты ждешь просто, когда же наконец-то ты начнешь действовать в сторону того направления, которое ты выбрал. И начнешь строить жизнь, строить мечты. Если ты хочешь измениться, пришло время сокращать разрыв между тем, что ты знаешь и что ежедневно делаешь. Пришло время облегчить твой запас огромных знаний, чтобы перепрыгнуть через эту пропасть. Пришло время замедлить себе получать новые идеи и новые знания, пока ты не применил то, что ты уже знаешь. Пришло время реализовывать исполнение того, что ты знаешь, и превращать это в действие. Ты сделаешь в 10 раз больше прорыв, если ты будешь применять полученные знания, не только их накапливать, но и действовать. Работай с осознанием того, что одного дня приложенные усилия встретятся с возможностью. Все те бесконечные часы, которые ты провел, работая над этим, все даст о себе знать. И результат будет потрясающим. И ты будешь знать, ты это заслужил, ты этого достоин.